Всем привет друзья, вы на канале Чайок ТВ, в данном ролике я покажу топ 10 тупых отзывов в игре Among Us. Над роликом я очень сильно старался, поэтому я попрошу лайк авансом. Также подписывайся на канал, так как скоро нас 10 тысяч, и также в описании есть ссылка на беседу в Вконтакте про Among Us, и я все читаю там сообщения, и я там отвечаю, в общем я там часто сижу, поэтому вступай. Ну а теперь приступаем к тупым отзывам в игре Among Us. Игра Овно, no, Brawl Stars Pro. И если тебе не нравится игра, то зачем ты ее скачиваешь и оставляешь под ней негативный комментарий. И если тебе игра не нравится, то это не значит то, что она плохая. Напишите, пожалуйста, в комментарии, согласны ли вы со мной. И также напишите свою точку зрения насчет данного отзыва. А вы знаете, что в моей стране в эту игру и повесилась, И в моей стране эта игра запрещена законом. И у меня вопрос, а кто играл, страна что ли? И я кстати прочитал, и оказывается то, что эта информация, то что якобы девочка повесилась из-за игры Among Us, пошла из Казахстана. Так что если казахи вы меня смотрите, то пожалуйста напишите в комментарии, правда что игра запрещена законом. Игра классная, но она может убить. И здесь у меня такой вопрос, э, если она классная, то как она может убить? Также важно, что если бы игра могла нанести вред психике, то давно бы ее закрыли, поэтому это еще одно подтверждение того, что данная информация фейк. Две звезды потому что вылетает. Исправьте, пожалуйста, спасибо, ваша игра какашка. Оценивал на одну звезду, Бой игра не для детей, бо мне 9 лет, и я боялась быть предателем, и как мне в нее играть? Смысла в ней нет, игроки не шевелятся, меня один раз убили, и я испугалась и удалила игру». «Какой нафиг бо? И почему тебе не шевелятся люди? Ээ, вообще, ты точно Among скачала? И почему ты не можешь быть предателем? Ну, то есть боишься? Значит, в PUBG ты не боишься играть, а вот играть за предателя в Among Us ты боишься». Достали со своей обновой. Почти ничего не изменилось. Обнова, которая идет в начале 2021 года, покинула чат. Самая отвратительная игра на свете. Я из-за этой игры поругалась с сестрой двоюродной. И у меня здесь вопрос. Если у вас все плохо с психикой, то зачем тогда играть в данную игру? Это самая ужасная игра из всех. Мой брат хотел прибить тебя телефоном. Ваша игра просто ужасная. Самая худшая. Я больше никогда не буду играть в эту игру. Вы самые злые разработчики, я был не прав, что ваша игра заслуживает 5 звезд, на самом деле, я бы оценил эту игру за самую худшую и ужасную игру. Как вам не стыдно? Вот действительно, как им не стыдно? Сидят там, отвечают своим подписчикам, разрабатывают новые задания, рисуют новую карту, делают обновления, выпускают свой мерч... Нет, они должны сидеть и ждать, когда один дегенерат захочет себя прибить телефоном. Игля гобно. Непонятное, а еще там надо играть с интернатом, и там нельзя открывать сундуки. И казалось бы, при чем здесь Бравл Старс? Раз ты досмотрел до этого момента, значит ролик тебе понравился. И пожалуйста, отправь его другу, может другу твоему тоже понравится ролик и он подпишется. И таким образом мы быстрее наберем 10 тысяч подписчиков. Ну а ты был на канале Чайок ТВ, спасибо за просмотр до конца, пока.